Когда я был маленьким, время тянулось очень долго, пока я не стал взрослым. А сейчас, когда я уже, видимо, возвращаюсь опять в детское состояние, в обратную сторону, оно как-то вот быстро побежало. Значит, вопрос. Может быть, понятие времени – это индивидуальная штука? Ну, я думаю, что все-таки нужно разделять время как физический объект и да. восприятие этого физического Очень объекта. Хорошо. Очень хорошо. Это разные вещи, потому что в свое время вот, угу. э, как ни странно, связь, э, то, что вы сказали, связь времени с информацией, да. это заметил еще Аристотель Он угу. рассказал такую притчу, угу. что в каком-то городке Сарт, по-моему, если не изменяет память, герой совершал подвиги великолепные. А в это время все жители спали. И когда они проснулись, у них весь этот промежуток, когда творились главные события, выпал. Так. То есть он сразу демонстрировал, что восприятие действительности, соответственно времени, зависит от объема информации, которую человек получает. То есть чем, чем больше он получает информации, тем ему кажется, что быстрее идет время. Чем меньше... Дольше. Я В вашем примере я увидел скорее объем информации, а скорее утверждение, что то, чего мы не знаем, то, чего мы не знаем того и не существует. Ну, есть и другие примеры, которые наверное, могут подтвердить такую точку зрения. Например, люди, находящиеся в изоляции, да. имеют совершенно другое представление о времени. Вы знаете, что, например... Ну, проводятся многочисленные эксперименты для космических исследований, когда люди в изоляции находятся долгое время. Так вот, у них чувство времени и оценки времени быстро меняются. Поэтому это зависит от, именно от объема впечатлений, которые человек получает. Если у них, их мало, у него меняется восприятие времени личное. Так, значит, мы пока поняли, что есть нечто связанное с индивидуумом, но тогда вы, видимо, имеете в виду нечто объективно независящее от индивидуума, которое Конечно. Вот, так, так вот, может быть, вы поясните, что так, вы имеете вот в виду? Вот э, интересно, вот значит, весь э, наш современный мир угу. он очень тесно связан с вре со временем. Существует десятки, тысяч людей, которые профессионально занимаются расчетом времени, слежением за звездами, да. установлением да. точного времени, GPS-системы, которыми оснащены сейчас автомобили, все это связано с временем. Да. И при этом, при том, часы у нас у всех на руках, да. Да. но при всем при этом, если вы найдете, откроете крупнейшие энциклопедии, вы нигде не найдете объяснение, что такое время. Так. Потому что люди просто не знают, что такое время, и физика не может сформулировать до сих пор не то что определение времени. Они, физика не может даже сказать, есть ли оно на самом деле или это личные впечатления множества вот, людей. Вот. Поэтому, когда это физики вопрос. начинают говорить о да. растяжении времени, о сужении да. времени, да. то не говорят ли они о том, чего не понимают сами? Да, это очень древний вопрос. И э, да. существует время или его нет, а это только выдумка, да. там, специальными приборами, при помощи часов или там более сложных систем, значит, вводится какая-то непрерывная переменная, чтобы удобнее было ориентироваться. Да. Никто не знает, физики делятся на две. Половины, может быть, неравные, но тем не менее. Одни считают, что времени нет. Это Эйнштейн, например. Да. Что это удобные так сказать, построения геометрические, математические, просто для описания действительности. А его как, -то, как, как сущности отдельно нет. Другая считает, что это абсолютно осязаемая сущность, такая же, как материя. Ее можно изучать. Например, Козырев Николасович. Например, Козырев. Да. Да. Вот я тоже. Да. Это другая точка зрения. Поэтому вопрос это очень актуальный и совершенно нерешенный. И он, поскольку время-то лежит в фундаменте всей, да. всего естествознания, вот не, именно. не только вот физики, именно, то многие... Загадки, построения, дискуссии, они лишены смысла, потому что в основе лежит непонимание. Да, да, да. Одно из фундаментальных проблем. Если люди так кое-как себе представляют пространство еще, ну, да. двигаясь в нем, то о времени люди просто ничего не знают. Хотя занимаются его измерением и прочее, пишут десятки и сотни книг на всех языках, не зная, о чем они пишут. Вот такова реальность. Но все-таки все у нас появляется возможность как бы наше понимание времени соотнести с некими фактами, с некими наблюдениями, твердо установленными. Правильно. Так вот, какие твердо установленные наблюдения говорят нам, ну, для начала, что время вообще есть? Ну, кроме седины, скажем, в наших с вами головах. Значит, время э, есть... Это вопрос очень на самом деле острый, да. потому что есть то, что значит, может изучаться некими общепринятыми научными методами, в том числе экспериментальными, и которые воспроизводятся. Значит, вот в отличие от магии, многих увлекательных феноменов магии, которые не воспроизводятся, да. Значит, физика и сознание занимается только тем, что воспроизводится. Пусть с определенной вероятностью не всегда, но все-таки воспроизводится, значит, э, существуют эксперименты со временем, которые воспроизводятся. И значит, вот о таких экспериментах стоит говорить. Ну, ведь э, что э, к настоящему времени, так очень кратко, известно о времени, значит, только то, что оно неравномерно. То есть, существует понятие замедления или ускорения времени. Да Как мы без времени можем говорить об э, ускорении или ну, замедлении? На и самом замедление. деле, это очень просто. Так. Значит, вся технология исследования времени построена таким образом. Вы пишете некоторое уравнение, да. в котором есть время. Да. Да. Потом вы манипулируете с этим уравнением так, чтобы вычислить какую-то величину, в которой время уже не входит. Так. в явном виде. Оно исчезает. Ну, например, интегрирование по времени. Но мы Простей получили эту процедуру. величину, исходя из равномерного движения да, времени. Да, да, да. Так. Нет, не мы... Просто время. Еще мы не знаем, как оно идет. Так. Вот мы проинтегрировали. Например, время, прошедшее там в полете в спутник или в космическом корабле. Интеграл. Да. Время исчезает. Появляется его сумма. Да. Так вот, если мы разные модели времени используем, получаем разные суммы. Да, конечно, конечно. Сравнивая с наблюдениями, мы это получим. Вот, например, все системы GPS, да. то, что используется вот в автомобилях, да. в военных целях и так далее, она построена на изменении времени пробега сигналов от 4 или пяти спутников. Да. Да. Все тут и релятивистские эффекты да. учитываются, вращение земли, сложнейшие уравнения, да. но они тем не менее определяют э, положение человека или автомобиля с высокой точностью. Ну там скажем 5-10 метров это реальность. В рекламах пишут и больше, да. но это не так, потому что существует прецессия земли случайно, да. земля вращается неровно, поэтому на самом деле это пятно порядка там, десятка метров, где определяются координаты. Но это уж хороший эффект. И вот тем самым проявляются э, проверяются некие формулы, теории, относящиеся к времени. Хотя в этом пятне времени уже нет. Мы, видите, все эксперименты построены на том, чтобы время переводить в пространство. Да. То, да. что мы привыкли ощущать. Или в энергию, например. Тоже вроде умеем мерить, там чайник кипит. Я бы немножко, так сказать, да. дополнил Игоря Николаевича. Вы сказали, что время переводить в пространство. Ну, переводить а, в какие-то физические процессы да, в пространство, да, а не в само пространство. Да. Потому что пространство мы тоже почувствовать не можем, ощутить да. да. непосредственно. Да, да. Какие-то перемещения, пространственные величины. Либо в энергию тоже можно скажем вот все, все сложное довольно сложное на, понятие на измерение энергии там скажем излучения, скажем вот, красное смещение, ну да, энергия вроде теряется у фотона, да. значит мы переводим временные интервалы, то есть время пролета фотона, мы переводим в его энергию для того чтобы нам это было знакомо. Но это основано на том, что мы умеем определять энергию, приложив руку к горячему чайнику. А почему мы не можем определить время как некую характеристику физического процесса? Какого? Вы понимаете, время настолько общая категория, что нельзя привлекать какие-то конкретные процессы. Нельзя определить общую что-то общее через отдельный процесс. Знаете, вот такая попытка, вот я этим тоже занимался. Вот как э, время, так сказать, объяснить? Вот, скажем... Общая теория систем, которая меня очень привлекает, она объясняет время, единственное происхождение времени объясняет вот это вот общая теория систем. Значит, вот вы, у вас есть, скажем, множество движений разных. Если вы рассматриваете это как систему, то свойства этих движений общие. Вот это и есть время. То есть вот когда вы рассматриваете, например, ансамбль молекул, там есть... Так, две таких вещи, как температура, которую мы хорошо знаем, что такое, и энтропия. Это уже труднее. Но у отдельных молекул этих свойств нету. Это только коллектив. То Но, же самое, особенно... когда мы рассматриваем одно движение, у него нет времени. Очень напоминает э, определение Аристотеля. Время как число движения. Ну, может быть, да. да. Есть, я считаю, что время это нечто сходное с температурой или энтропией. Для ансамбля, но только не молекул, а множество движений в смысле в широком. То есть это не обязательно механическое движение, но изменения и так далее. И вот Мне, мы это все немножко... эту ага. Мне это все немножко напоминает, но ну, вот многократно сданно, сдаваемый мной в свое время диалектический материализм, ага. где, скажем, вот малопонятное нравится. для меня понятие материи. Определялась как, э, напомните... Э, реальность, данная в ощущения Да, э, реальность, данная, данная нам в я... Вот мне это все напоминает просто вот почему. Я, конечно, плохо понимаю, что такое материя. Но некая интуиция на эту тему мне дана, я считаю, от Господа. Ну, что такое объективная реальность, тем более данные нам еще и в ощущениях. Я уж совсем идея. не понимаю. Да. Вы нам предлагаете, по-моему, то же самое. Нет. Я, я могу предложить определение энтропии, ну, не, то, которое, не то, да. которое есть. Я могу предложить, хотя этого никто и не знает, определение энергии, что такое энергия юмористы не без основания определяют энергию просто как то, что сохраняется. Нет, энергию мы можем очень хорошо определить. ну очень интересно. Например, как... при помощи чайника. Все а очень вот хорошо. Теплотули мы ощущаем, когда к чайнику прикасаемся. Я думаю, Или больно, энергию. Когда больно, это энергия. Но это вот когда обжегся, это те, а температура когда, когда и а когда теплота. Это ближе к энтропии. <связь> <связь> ну во всяком случае с точки зрения теории систем значит, есть выход из положения, другого неизвестно. Все равно он один пока. Если есть, определять время как системное свойство множества движений. Если возвращаться все-таки к пониманию времени, как вот мне представляется, то время. Вот Спасков есть исследователь белорусский, который совершенно справедливо исследует размерность времени и устанавливает такую вещь. Оказывается, время имеет два измерения. Одно измерение – это вот настоящее время, настоящий момент. Прошлого уже нет, будущего – еще нет. А вот настоящий момент что-то существует. Он называет это динамическое время. И есть время, понимаемое как год – Час. То есть отрезок. Как какой-то, так сказать, процесс, который периодически повторяется, он называется, называет это статическое время. Ну, это смесь Аристотеля и Ньютона. <реку> да. Значит, ну, вот у него говорит. такое есть интересно. И еще в отношении времени есть замечательные философские исследования, которые я уже вам об этом в такой личной беседе говорил, но тем не менее. Вот Фолько московский исследователь. Он берет лист бумаги и делит его на четыре части. Он утверждает, что вообще говоря, реальности не две фундаментальных типа реальности. Не две, вот как вы не дочитаете, идеальные и материальные. А четыре. Значит, вот есть реальность материальная. Вот вы говорили о том, а что такое материя. Действительно трудно определить, а что такое материя. Материальная реальность. Материальная реальность это то, что мы помещаем в левый верхний квадрат вот этого листа, разделенного на четыре части. Это физические взаимодействия. Физические взаимодействия. Вот все, что реализуется в пространстве, и во, времени, в пространстве и во времени, это физические взаимодействия и есть вот та самая материальная реальность, которая, так сказать, вот, которая дана нам в ощущениях. Между прочим, с моей точки зрения, гениальное Ленинское так сказать, ну, определение. Да. Я безотносительно его, так сказать, политический и так далее. Дальше, он говорит, но если, ведь в природе все происходит на фоне чего-то, если что-то есть, то есть и отличное что-то от него. Значит, если, если есть реальность в пространстве времени, дуалитм, то дуалитм. есть, да, реальность и вне пространства. Да. Принцип развлечения такой. существует только то, что имеет различие. Да. Значит, есть реальность, которая вне пространства и вне времени. Вот может быть не исключено, утверждает Фалько, что это такая реальность, которая духовная, о которой все религии нам говорят ну, и так конечно. далее. Там, где все наши души окажутся... Можно, да. дай Бог, чтобы не Высшая скоро реальность. Высшая реальность, не пространство вне времени. Да. Но есть еще и промежуточный тип реальности. Одна реальность вот... Половина вне временная, да, вне временная. То есть та, которая реализуется вне времени. Ну, скажем, это перемещение квантового объекта или Законы природы, которые, так сказать, действуют всегда во все времена, но в пространстве они проявляются. Это третий тип реальности. Квадратик заполняем еще один, у нас остался еще один квадратик, не заполненный. И сюда мы вносим реальность временную, но не пространственную. Исключительно временную реальность. Вот к такой реальности она относится к реальность. Вы начали с того, что очень субъективно понятие времени. Это не случайно. Потому что э, действительно психическая жизнь человека реализуется во времени. Она имеет начало, она имеет конец, она имеет четко... Четкие временные такие периоды, периоды сна, периоды, так сказать, мышления, активное мышление, то медитации и так далее, да. и так далее. Но во всяком случае, во времени но в пространстве, академик Бехтерева всю жизнь занималась изучением мозга Поиском и души. пришла к выводу, да. что так сказать, нельзя привязать мышление или сознание или разумные какие-то человеческую деятельность разума человеческого, индивидуального, к какому-то участку мозга. То есть в пространстве да. эта реальность нелокализуема. А во времени четко локализуемо. То есть не случайно время очень близко связано с этой вот психической реальностью. Конечно, и, так да. сказать, видимо, поэтому и сложно определяться. Ну, да. Ну, примерно такая беседа. Да.